И ножки бежали по дорожке, ток-ток-ток, отлично, молодец, справился. Это далеко не первое логопедическое занятие с Демидом. Благодаря регулярной коррекционной работе педагогов у мальчика наблюдается заметная положительная динамика борьбы с заболеванием. Я хочу отметить, что она очень положительная. Именно вот в этом детском саду, именно вот с этими специалистами я замечаю огромную динамику в развитии. Миссия детского сада Казанского федерального университета «Мы вместе» – это создание системы комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в условиях специального и инклюзивного образования. Это уникальный проект, аналогов которому не существует в России. Модель детского сада состоит из основных трех направлений. Это коррекционно-развивающее, консультативно-диагностическое и научно-исследовательское направление. В рамках коррекционно развивающегося направления в детском саду работают 10 групп кратковременного пребывания. В группах особо ребенок, дети, как и в обычном саду, находятся без родителей. Каждый день в течение пяти часов они получают индивидуальные и групповые занятия со специалистами, ходят на прогулки, учатся общаться друг с другом, играют вместе. В каждой группе есть высокотехнологическое обеспечение и прекрасное оборудование. В своей работе мы активно используем интерактивные доски, сенсорное оборудование, разнообразные дидактические игры, обучающие игры. С неговорящими детьми используем систему альтернативной коммуникации ПЕКС. Читал? Где читал? Читал? Да. Все сделал, замочек закрываем. Работа сложная, но интересная. Зачастую к нам попадают дети уже в 6-7 лет, не владеющие вербальной речью. И для них нам важно подобрать адекватные средства общения, чтобы они могли выразить свои желания, выразить свои потребности. И по результату диагностики, и опираясь на возможности ребенка, мы подбираем такое средство. Через печать и чтение педагоги вызывают у ребенка звуки. В каждой группе есть компьютер и оргтехника, а также высокоскоростной интернет. Поэтому диагностические материалы и индивидуальные учебные программы доступны в любое время. Этот детский сад уникален прежде всего тем, что специалисты здесь в работе с детьми применяют методы прикладного анализа поведения. Это такие методы, которые имеют научно доказанную эффективность в мировом масштабе и позволяют очень эффективно, и продуктивно обучать детей различным навыкам и корректировать их нежелательное поведение. Методы прикладного анализа поведения применяются повсеместно, как на занятиях, так и в свободной деятельности, в режимных моментах. Активно используется визуальная поддержка, фотографии детей, визуальное расписание, цепочки бытовых действий, алгоритмы выполнения заданий. Это упрощает для детей понимание задач, способствует быстрому усвоению нового. Первая связь между ребенком и педагогом проявляется в виде музыкального диалога. Музыка помогает в Включиться в окружающую среду способствует развитию творческого воображения. Для повышения мотивации детей применяются различные системы поощрений. Активно-диагностическое направление представлено Центром сопровождения семьи. Это отдельный блок в детском саду, где дети получают комплексное обследование специалистами мультидисциплинарного консилиума, а затем регулярно посещают занятия с логопедом и дефектологом. Родители же получают индивидуальные консультации, а также мастер-классы и тренинги. Немаловажное и научно-исследовательское направление. Детский сад сотрудничает с различными институтами и кафедрами КФУ. Выступает площадкой для проведения прикладных и фундаментальных научных исследований в области аутизма. Научно-клинический центр а, прецизионной регенеративной медицины тесно сотрудничает с детским садом а, для детей с РАС «Мы вместе» Казанского федерального университета. У нас есть три отделения – Центр патологии речи, отделение видео-мониторинга, отделение двигательной нейрореабилитации, а также исследовательская группа ученых, которая занимается а, изучением особенностей питания детей а, с РАС и изучением, различных иных аспектов, которые необходимы для комплексного восстановления, для комплексной обилитации детей с рас. Так был поддержан проект, который направлен на оценку исследования влияния дисбиотических нарушений, которые мы наблюдаем у детей с расстройством аутического спектра, на иммуновоспалительные реакции в их организмах. Мы надеемся, что данное исследование позволит разработать э, и внедрить диагностическую панель для оценки дисбиотических нарушений у детей и иммуновоспалительных реакций в организме. Уникальная модель детского сада КФУ, создание которой было инициировано Ильшатом Гафуровым, высоко востребована как родителями, так и специалистами и учеными. Это федеральная инновационная площадка по разработке и реализации адаптивной образовательной программы дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра. Широкое применение передовых инновационных технологий направлено на достижение важных, Цели. Всестороннее развитие детей с раз, которое позволит им продолжить обучение в школе, социализироваться и максимально реализовывать свой потенциал. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.